привет дорогие друзья вы на канале фартовый коллекционер и сегодня мы посмотрим очень редкую интересную монету это обиходная монета 2 копейки возможно именно такая монета у вас есть и я буду готов у вас приобрести ее к себе в коллекцию сейчас мы заходим на сайт Violet, где можем посмотреть о предложение разных монет их состояние и разные цены это две копейки которые вы сейчас видите они у нас 2003 года это не Нечастая монета, я бы сказал даже редкая, потому что они планировались для наборов. Тираж данной монеты 5000 штук, и часть монет попала в обращение, а часть планировалась для наборов. И, конечно же, когда монет ограниченное количество, цена на них растет, так как люди собирают обиходку Украины и хотят добавить, разместить к себе в альбом, как, например, я коллекционирую монетки в альбоме «Коллекционер». Средняя цена монет обиходных, которые а, с тиражом 5000 штук, начинается очень от, от разных цифр, ну от 1500 гривен и выше, то есть если тираж такой небольшой. А в данном случае эти 2 копейки некоторые люди рассматривали в качестве инвестиций, то есть покупали их там, например, по 2000 гривен. И с течением времени рассчитывают их продать гораздо-гораздо дороже, потому что коллекционеры хотят заполнять альбом. И сейчас мы можем посмотреть на Violet, какие предложения по, данным, по данной монете у нас есть. Мы видим, что она выставлена от одного продавца. И, конечно, это разные монеты в разном состоянии, и цена у них разная. Но, конечно, я бы обратил внимание, что данные цены, которые сейчас выставлены 8, 9 тысяч, 10 тысяч, 10 тысяч и так далее. 11 тысяч. Ну, это довольно, конечно, серьезно, я бы сказал, завышенная цена на эту монету. Вы, конечно, можете поставить на самом деле и миллион гривен на а, какую-либо монету, которая вам нравится, но вопрос только рынка, готовы ли у вас ее купить. И а, что еще, вот видите, самый, самый дешевый, вроде районе тысяч гривен за эту монету просят. А, я хочу сказать, что, конечно, есть интерес к обиходке. Люди хотят заполнять альбомы, и у меня также есть альбом. Я хочу эту монету к себе купить в коллекцию. Но дороже рынка продать монеты очень сложно, особенно когда тираж такой, как 5000 штук, и можно еще попытаться найти в каких-то копилках, перебрать. Возможно, вы а, сейчас откроете свой кошелек, свою какую-то копилку, отложенные, баночку с монетами, и там сможете найти какую-то редкую монету. И там и Это 96-е года в копейках и так далее. Конечно, с течением времени они будут дорожать, дорожать, дорожать, но сейчас рыночная цена на эту монету, мы можем посмотреть, например, в каталоге Максим Загреба, какую цену он поставил, хотя некоторые монеты у него реально завышены по ценам, некоторые, конечно, чуть ниже рынка. Но на данные две копейки цена стоит у нас 2 500 гривен, или в супер идеальном состоянии это 3 700. В принципе, это коррелирует с тем, какие были продажи у нас на аукционах, на Виолити, на площадке Виолити, на встречах коллекционеров я такие видел продажи. В тот момент я не подумал, что эта монетка мне пригодится. И, в принципе, я думаю с количеством монет, которые сейчас начинают делать и китайцы, некоторые вкладывают к себе в альбом и копии монет, чтобы просто закрыть, закрыть отверстие. Да? Но, в принципе, я планирую альбом с такой монеткой закрыть. Так что, если у вас есть монета в продажи, конечно, к сожалению, 10 тысяч или 9 тысяч гривен, но ну, я бы не мог оценить эту монету, потому что ну, это сильно, мне кажется, перебор, хотя каждый считает свои деньги и рассчитывает на тот бюджет, на тот бюджет, который ему подходит. Ссылку на Виолити, на раздел с монетами Украины я оставлю в описании, потому что вы можете подобрать там что-то для себя, для своего альбома в коллекцию. Как это делаю я? Разные монеты и пробные покупал я, и, и, и такие редкие, и наборы. Но еще от чего зависит, конечно, стоимость монетки. От того, насколько стабильно в стране. Чем стабильнее живется в стране, тем больше денег у населения, тем лучше все происходит производство, мы зарабатываем деньги, бизнесы развиваются. И люди могут позволить себе тратить чуть-чуть больше на хобби. Если в стране какие-то карантины, кризисы, какие-то ситуации непонятные с военными положениями, с нагнетенной обстановкой, к сожалению, в такой момент... Наоборот цены на все монеты, антиквариат, картины, на что-то такое не очень быстро ликвидное, они падают. А бывает такое, что действительно вещи, а когда людям нужны деньги под Новый год, то продаются монеты, которые действительно стоят сильно дороже, картины, которые сильно дороже, продаются на 3-4 в 5 раз дешевле всего. Поэтому, покупая что-то к себе в коллекцию, вы должны четко понимать, для чего вы это делаете. Вы хотите на этом заработать? Если да, то как ликвидность, насколько это имеется в виду, насколько вы быстро сможете продать ту или иную монету и по какой цене, какой объем а, рынка этих коллекционеров на данной монете, на, по данной теме. Так что выбирайте сами, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, какие монеты вы покупаете, какая у них ликвидность, сколько бы вы заплатили за такую монету 2 копейки, да, которой у нас уже нет в обороте, но все равно, видите, цены на них вот такие мы сейчас наблюдаем на площадке. Я буду рад почитать ваши комментарии, всех с прошедшим Новым Годом и на связи, пишите ваши комментарии. Всем пока!